Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Ну точно, совершенно время пришло говорить о том, что транспортное планирование, моделирование – это большая сложная область знаний и долгий путь, который времени, который был потрачен на то, чтобы эта область знаний вошла в отрасль, стала активно внедряться не только в сфере практического применения и в сфере государственного заказа – это тот долгий путь, который определяет сложность знаний. То есть гораздо проще говорить о простых вещах, но когда речь идет о сложных отраслевых задачах, комплексных, в которых э, все больше и больше модулей дополнительных внедряется вот в это комплексное знание, всегда, конечно, проще сказать, что это не наука, отвергнуть это, ведь от реальности никуда не уйдешь. Сегодня уже никому не нужно объяснять, что такое транспортное планирование. Сегодня уже эта область знаний сдвинулась с задачи управления транспортными потоками, с задачи управления мобильностью. То есть то, то знание, которое уже накопилось за последние годы, его отвергнуть невозможно, его исключить невозможно. Но тот факт, что контрольно-надзорные органы – пытаются формулировать свое отношение к этому, уже само по себе хорошо, потому что, ну, как минимум, э, вот этот периметр заинтересованных людей, включая эти контрольно-назорные органы, э, он все шире и шире. Это означает, что знание состоялось, и отрасль состоялась. Ну, действительно, Екатерина Олеговна абсолютно правильно говорит, ну, вот это знание состоялось настолько, что оно уже ушло в сферу государственного заказа, ушло в сферу практического выполнения проектов, в сферу экспертизы, ну и в сферу подготовки кадров. То есть сегодня можно говорить о том, что транспортное планирование – это не отдельный какой-то кусок знаний, это, наверное, начало большой отрасли или подотрасли. Это целое большое направление, если мы понаблюдаем за тем, как становилось это знание у наших коллег за рубежом. В частности, первое выступление было от ПТВ, от тех, кто создавал эти знания, создавал эти продукты. Мы увидим, что сейчас там этого область знания охватывает широкий перечень специалистов и со стороны государственных структур, и со стороны рынка проектов, и со стороны экспертизы. Это количество людей, измеряемое... Ну, тысячами. Нам, конечно, небольшой путь еще надо пройти. Большое-небольшое время покажет для того, чтобы мы точно таким же большим мейнстримом в стране запустили серьезный процесс неизбежности применения моделей транспортного планирования моделирования. Но я не напрасно сказал о том, что все в хорошем направлении меняется и в России, потому что, вот смотрите, начиная с 4.43 федерального закона, мы видим, что существует стратегический государственный заказ на подготовку специалистов в сфере транспортного планирования и моделирования. В этом диалоге уже есть и Центр компетенции Екатерина Олеговна, ну, замечательный специалист в этой области, хороший организатор, самое главный эксперт высокой квалификации. Она практически все болевые точки на сегодняшний день обозначила. Но мне бы хотелось поднять несколько с своей стороны несколько тоже проблемных вопросов. Они тоже вроде как обозначены, но они все-таки чуть более проблемные. А, главная проблема на сегодня, на мой взгляд, это отсутствие темпов подготовки квалифицированных специалистов. Вот нам бы хотелось, чтобы эти темпы были выше. Вообще работа ассоциации а, в том числе построена на том, чтобы создавать комьюнити заинтересованных структур а, от образования, от государственных или прогосударственных структур, от бизнеса. Почему нет? чтобы создавать вот это комьюнити, организации людей, умеющих общаться на одном языке. Ну, если говорить про ассоциацию, в ассоциации сегодня более 100 членов, это хороший рост на самом деле, и не будем говорить про то, как развивается сама ассоциация, главное сказать о том, что главное внутреннее направление этой ассоциации ⁇ это проектная и экспертная деятельность в области транспортного планирования и моделирования. Мы ставим своей задачу быть реальной помощью для бизнеса, если это добросовестный бизнес, и для государственных структур, в частности для центра компетенции в Росдорнии, если речь идет о квалифицированной экспертизе. И количество членов растет, главным образом понимая, что ассоциация – реальный инструмент, который помогает выстроить диалог между государственными структурами, регионах, в том числе, и бизнесом. Мы также отмечаем, что время меняется, и вместе со временем меняется сказать, некое пространство знаний вокруг транспортного планирования и моделирования. Это было сказано сегодня уже в начале, что транспортное планирование отталкивается от сугубо транспортных задач и выходит в целый ряд дополнительных и сопутствующих направлений. С одной стороны, это задача территориального планирования, этот диалог уже на площадке ассоциации начинается. Мы видим интерес, и этот интерес заходящий к нам. То есть речь идет о том, что родственные министерства начинают обращать внимание на нашу эффективную деятельность, предлагать как минимум диалог для того, чтобы сформировать их повестку, поучаствовать в их повестке. Ну и мы охотно идем на этот диалог просто для того, чтобы... Но ну, было понятно, что время меняется. Сегодня узкие границы областей знания размываются. И сказать, что вот есть транспортное планирование отдельно и интеллектуальные транспортные системы отдельно, мы уже не можем. Вот с другой стороны, разработчики проектов, интеллектуальных транспортных систем тоже все активнее начинают интересоваться продуктами транспортного планирования моделирования. Сама область ТС начинает существенно расширяться в направлении загрузки уличной дорожной сети, в управлении связанности управление расчета, корреспонденции, управление транспортным спросом без продуктов транспортного планирования. Эти работы могут выполняться, конечно, но качество этих работ, ну, мы сами понимаем, будет недостаточно высоким. А государственное знание вот со стороны государственных органов, оно уже достаточно высокое, настолько высокое, что позволяет предъявлять требования к качеству продукта. И Екатерина Олеговна, как представитель государственной структуры, безусловно, Обратите внимание, настолько, насколько квалифицированно ставить задачи к, и предъявлять требования к качеству продуктов. Это не просто разговор о том, что делаете лучше, это разговор по критериям, по позициям. Вот смотрите, что изменилось за последние годы. Да? Заказчик со своей стороны стал квалифицированным, разработчики... Их стало больше, и про квалификацию чуть позже скажу. но ну, и появилась совершенно справедливая экспертиза и э, у центра компетенции, и самое главное, на площадке ассоциации. А для меня вот вторым болезненным моментом является, и об этом хотел тоже сказать, а то, что законодательство ведь не ограничивает выступать или предлагать себя как разработчика продуктов, ну, собственно, всем, кто может формально заявиться как разработчик. Наверное, впереди еще тот процесс, когда мы сможем усложнить или повысить качество этих формальных позиций. Но пока на сегодняшний день мы видим, что большое количество организаций, инициативных в том числе, выходит на рынок заказа, претендует на этот заказ, бывает и выигрывает. Ну и, конечно, раньше было все гораздо плачевнее, сейчас чуть получше. То есть что-то делается, но вот это качество того, что делается, оно подвергает серьезной экспертизе. Мы... В ассоциации эту экспертизу проводим. И честно скажу, есть и факты отрицательных заключений. Но, наверное, это неплохой фактор, потому что это означает, что рынок желающих расширяется, но вот при этом качество продуктов и понимание своего соответствия этому качеству оно как немножко отстает. То, что это мероприятие сегодня проводится своевременно, говорит о том, что проведение этих мероприятий планируется и осуществляется не по какому-то плану мероприятия, а по запросу рынка. Это важный момент на сегодняшний день. Это уже четвертое мероприятие. Но я знаю, что четыре обучающих курса уже пройдены были в этом году. Еще раз говорю, все курсы и все вебинары проводятся по фактически накопленному запросу. И Ассоциация транспортных инженеров участвует и в организации проведения, естественно, присутствует. Мы не являемся организаторами, но мы являемся активными интересантами проведения этих мероприятий. И сами, на самом деле, много интересного для себя имеем возможность подчеркнуть. Со стороны ассоциации активное участие принимают эксперты, которые включены в ассоциацию, которые при ассоциации. Ну и вебинар, который в четвертый в этом году сегодня проводится, было перед этим три вебинара для пользователей, говорит о том, что спрос на новые знания растет. Ну, плюс ко всему, компания Симетра и компания PTV активно помогают ассоциации в формировании правильного подхода к обучающим программам. Мы видим, что количество точек образования или количество образовательных организаций, которые хотят заниматься подготовкой специалистов и в режиме высшего образования, и в режиме дополнительного образования, растет. И за последний год увеличилось, мы участвовали в создании новых точек образования. Это означает, что... Вот это экспертное пространство, правильно выстроенное, оно активно расширяется. Мы со стороны ассоциации активно приветствуем и желаем, естественно, максимально качественной работы. Будем со своей стороны принимать участие и как слушатели, потому что основная задача не только научить обменяться мнением, получить новый опыт и новые знания, практическое применение. Вот Катерина Левина показала пример, «Улица Щерса» в Белгороде, это ведь известная история, мы все были вынуждены в нее включиться, и хорошо, она хорошо закончилась, эта история, потому что экспертиза была высококачественная. Но ведь все помнят то, что на начальном этапе история вот с таким смелым проектом, смелым со знаком «плюс», она была по-разному подана в социальное пространство, и экспертиза в том числе ставила свою задачу правильно объяснить обществу и правильно объяснить людям ценность этих проектов, ценность этих идей. Для меня этот пример один из наиболее показательных. Со стороны Ассоциации мы свою консультацию давали, Екатерина Левна давала свой со стороны центра компетенции. Вот хороший пример того, как работает наша комьюнити. Я искренне желаю всем участникам сегодняшнего вебинара получить как можно больше полезной информации. Мы, члены ассоциации, руководство ассоциации, будем также в нем, в этом мероприятии участвовать, как участвовали до сих пор, и дальше будем участвовать. Ну и очень хочется, конечно, чтобы пространство пользователей было максимально широким. Я, с своей стороны, приветствую проведение этого мероприятия, желаю большого-большого результата, и сам себе желаю быть пользователем этого результата. Константин. Султан Владимирович, вот есть вопрос от нашего участника. Суть вопроса в том, что разговоров о цифровизации, о необходимости подготовки кадров, в том числе и уже специалистов по интеллектуальным транспортным системам. Их довольно много, этих разговоров, они часто происходят, но вот, к сожалению, бюджетных мест для этого выделяется недостаточно. Ведет ли ассоциация какую-то работу, какое-то общение с минобром вот в данном направлении, разъяснительную, может быть, консультационную? Что-то такое. И не только ассоциация, а и МАДИ, в частности. Если говорить о моей конкретной деятельности, это не только МАДИ, это Российский университет транспорта еще. То есть нам удалось безболезненно распределить наши усилия на две вот эти серьезные точки образования. И сразу отвечу, что мы считаем необходимым общаться не только с Министерством образования, но и Министерством транспорта. В Министерстве образования диалог ведется точно по двум группам специальностей. 23-я третье это, управ... это транспортно-технологические комплексы. И 27-я группа – это управление в технических системах. Мы смогли объяснить то, что уровень подготовки сегодня – должен быть гораздо выше, чем то, что обеспечивает курсы повышения квалификации. Министерство образования в своем перечне перспективных профессий, перспективных направлений образования, эту информацию включило. Пока немного открыт вопрос, когда они вот из этого списка перспективных направлений создадут конкретные бюджетные места. Большой расчет на то, что в будущем учебном году, это учебный год 22-23 учебного года, что там уже появятся бюджетные места, и мы сможем набирать. Но для того, чтобы это было возможно, надо готовить учебные планы уже сейчас. Вот так предусмотрено процедурой. А вот более подробно эту информацию мы хотели дать в понедельник на форуме Road Traffic Russia, который будет проходить, будучи приуроченный к транспортной неделе. Но раз вопрос звучит сейчас, я отвечу. Вот мы оценивали потенциальный социальный заказ на специалистов в сфере интеллектуальных транспортных систем для контрольных, для государственных структур и контрольно-надзорных органов сегодня, ну, по скромным подсчетам, 2500 специалистов должны перманентно быть заняты на рабочих местах в масштабах страны. Фактически, наша система высшего образования с тем профессиональной переподготовки, их можно как-то уравнивать, хотя не всегда это корректно, выпускать, но ну, в лучшем случае, 300-400 человек. То есть у нас колоссальный а, голод и колоссальное отставание относительно отраслевого заказа или от, отраслевого запроса. Мы, конечно, хотим, чтобы появились а, аккредитованные образовательные программы высшего образования. Таким образом, появилась возможность у ВУЗов а, по всей географии страны эти программы открывать. Потому что федеральным центром заполнить этот вакуум просто невозможно. То есть мы сейчас работаем и над тем, чтобы программы появились, и над тем, чтобы министерства, два министерства, я об этом уже сказал, эти программы воспринимали не только в сегменте повышения квалификации в 60-м приказе Минтранс предусмотрено, но и в сегменте высшего образования если кратко отвечать на этот вопрос, диалог идет не так быстро, как хотелось бы, но он идет по развивающейся.